Так, ну все разворачивать не буду Вот пришли магниты на генератор В достаточном количестве Поскольку они очень мощные То с ними надо аккуратно Что они из себя представляют Это пятьдесят шестьдесят пятый. Ну хорошо.